Все про спидрам в Final Cut за 4 минуты. Поехали! Спидрамп – это изменение скорости твоего фоторя, какого-то отдельного кадра или целиком твоего видео. Спидрамп нужен тебе для того, чтобы придать динамики твоему видео или, наоборот, свести ее к минимуму. Спидрамп нужен тебе для того, чтобы сделать эффектные переходы в твоем видео, динамичную смену кадров или усилить драматизм в твоем видео в определенном каком-то кадре. Лучший способ достичь определенного результата в спидрамп – это использовать камеру с повышенным количеством FPS. Чем выше частота кадров, тем более впечатляющим, гладким и плавным будет твое видео. Very smooth. Но не рекомендую тебе снимать все в завышенном FPS. Снимай в 50 и более только то, что собираешься замедлить на постпродак. Иначе картинка рискует стать резиновой пластикой, как из мира компьютерных игр. И не забывай про выдержку скорость затвора. Есть такое правило, что скорость затвора должна быть в два раза больше, чем количество кадров в секунду. Например, если ты снимаешь 25 кадров в секунду, то ставь выдержку 150 к если ты снимаешь 100 FPS, то ставь выдержку 1,02. На самом деле, мои настройки в Panasonic не выдержка, не скорость затвора, а угол затвора. Я снимаю все в 180 градусах и не парюсь, какую выдержку мне ставить. Поэтому, если у тебя в камере есть углы затвора, а не скорость затвора, поэтому просто поставь 180 градусов и можешь забыть, какую выдержку тебе ставить. Но здесь я немного отклоняюсь, и это тема другого видео. Сегодня хочу показать и рассказать про все инструменты Final Cut, которые можно замедлять и ускорять в видео их немного в Final Cut это реализовано интуитивно понятно незамысловато, не так как в других монтажных программах и это сделать здесь можно буквально двумя клавишами так у нас есть кусок э, видео снятый в 100 fps для изменения скорости выбираем нужный отрезок нажимаем shift плюс b на начало и shift плюс b на конец и изменяем скорость таким образом мы создаем диапазон начала и конца speed ramp эффекта Жмем стрелочку выбираем в процентах, насколько нам нужно замедлить или ускорить наш отрезок. Здесь мы можем выбирать 50, 25 и 10% в выпадающем меню. Так как у нас 100% это нормальная скорость, 150 50% это скорость замедленная в два раза. Также можно ввести цифру вручную, набрав в выпадающем меню слово «Custom». Нажимаем его. И... Здесь в выпадающем меню кастом мы можем выбрать процентов или 10 тысяч или 100 тысяч процентов для ускорения. Такие бешеные проценты обычно применяются, если ты коряешь или замедляешь, вернее, ускоряешь видео с дроном. И как ты видишь, здесь есть такие серые ползунки. Чем короче больше у нас выдвинута вот эта полупрозрачная полоска, тем плавнее у нас будет переход от быстрого к замедленному видео. Например, здесь у нас идет обычная скорость. Как только у нас подходит к центру ползунка, у нас начинает видео замедляться более плавно. Если же мы сдвигаем ползунки к самому центру нашего стыка, то, естественно, плавность замедления видео у нас будет резкая. Она будет переходить от нормальной скорости к замедленной мгновенно, то есть без плавного перехода. Если ты не запоминаешь горячую клавишу, Shift B, для того, чтобы выбрать нам определенный отрезок, ты можешь поставить скиммер в то место, с которого ты хочешь начать замедление, выбрать замедленную съемку. Вот в этом выпадающем меню нажимаем стрелочку, и здесь выбираем либо замедлить, либо ускорить. Либо вообще можно сделать hold, это стоп-кадр. Также весь эффект замедления можно сдвинуть внутри кадра. Это может оказаться чрезвычайно удобным и невероятно полезным. Final Cut-то делается реально просто, одним кликом жмем два раза в перемычку, выпадает такое меню, нажимаем Edit и появляется вот такая штучка, похожая на киноленту. Мы ее берем и сдвигаем в нужную нам сторону. Изменить скорость также можно и на всем куске сразу. Например, у нас есть кусок, который точно знаю, что хочу замедлить вес не делать у него диапазон замедления, а просто сделать его медленным весь. Нажимаем горячую клавишу Command-R, появляется выбор изменения скорости. Здесь также через выпадающую сделочку нажимаем либо Slow, либо Fast. Пожалуй, это все про инструменты изменения скорости Final Cut. Final Cut реализовано действительно очень просто. И Final Cut делает все возможное, чтобы мы не отвлекались на замутные применения эффектов, а полностью отдавались творчеству и процессу монтажа. Поэтому в Final Cut все инструменты реализованы очень просто и интуитивно понятно. Моя рекомендация тебе запоминать горячие клавиши, потому что каждый раз отвлекаться и залазить вот в это меню, например, да, слово чтобы поставить сюда 50, это очень долго. Гораздо быстрее это делать, делать горячими клавишами. Как делаю я, у меня есть специальная доска, на которую я пишу сочетание клавиш. И по мере того, как я их использую и запоминаю, у меня откладывается в голове, я просто стираю те горячие клавиши, которые я запомнил. Пожалуй, это все, что я хотел тебе сказать. Напиши в комментариях, если тебе понравился такой быстрый формат за пару минут. И, как всегда, хороших тебе кадров, быстрого монтажа. На этом все. Пока!